Это величественное здание с колоннами, каменными изваяниями, богато украшенными фасадами, построено в стиле ампир. Зародившийся во Франции, стиль стал популярен в России при императоре Александре Первом. Ампир использовался абсолютно во всем. Во-первых, не было маленьких комнатушек, квартир. Да? Были большие дома, что это за городом, это были большие дома там, абсолютно любого формата, да? потому что это царские хоромы, можно сказать. И поэтому, да, это использовалось абсолютно во всем. Русская аристократия увлеклась ампиром во многом из-за его театрального великолепия. Это пафосный, надменный стиль, который активно использует античные образы и изобилует мелкими акцентными элементами. Этот интерьер подразумевает большое количество декора, деталей в основном это зеркала это лепнина это какие-то пано это картины это в основном картины эпохи Возрождения это большие рамы да могут быть даже использованы. вычурные столы и стулья с резными позолоченными ножками и дорогой драпировкой характерны для всех классических дворцовых стилей отличительный признак ампирной мебели подчеркнутая монументальность Самое основное направление – это все-таки классическая мебель, да, то есть это обязательно… у нас будет очень много подушек, у нас будет очень много велюра в этом интерьере. Мебель в основном большая, громоздкая, потому что это большие пространства, это большие залы, это большой интерьер. Подбор такой мебели, особенно для ценителей исторических интерьеров, занятие непростое. Мебель подбирает, вот на протяжении 10 лет, вот, какая-то мебель э, э, реставрированная приобретается, вот, э, какая-то мебель новодельная, но мы стараемся подбирать мастеров. Важнейший элемент ампирного убранства – ткани. Все материалы роскошные, цвета контрастные. В орнаментах подушек и занавесок преобладают круги, овалы, ромбы, пышные дубовые ветви. Это бархат, это все-таки э, массивные ткани да, и благородные ткани. Это велюр, это бархат, это в основном э, материалы с орнаментом, текстильные подушки». Отделка стен в вампирном интерьере имитирует шелковую ткань. Для этого используют текстильные обои насыщенных, но не броских цветов. Стены в обязательном порядке украшают липными карнизами, пилястрами, колоннами, барельефами. Чтобы подчеркнуть эту помпезную красоту, необходимо яркое праздничное освещение. Стиль стиле это все-таки большое количество светильников, большие люстры. Это классические люстры могут быть, это настенные бра, это подвесные светильники – Стиль ампир нельзя назвать массовым, в силу его дороговизны. Ведь чтобы воссоздать подобный интерьер, необходимо соблюсти ряд условий. Материалы в основном используются, это натуральное дерево, в основном это мрамор, это камень, это материалы, которые выливаются еще и в такой хороший бюджет. Главное условие создания интерьера в стиле ампир – наличие большого открытого пространства. Комнаты должны выглядеть роскошно и в то же время спокойно, гармонично и соответствовать строгой симметрии. И тогда ваш дом пропитается духом имперского стиля.